Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Хочу просто сегодня прочитать еще один стих, который я написал буквально вчера, когда был на работе. Я все обдумав взвесит, написал такой стих. Послушайте, пожалуйста, кто хочет, критикуйте, кто хочет, обсуждайте. В общем, я не буду обижаться. У каждого свои мысли. Итак, прошу внимания. Пробудным утром на рассвете, Увижу другой мир совсем иным, будто бы солнце по-другому уже свете, И нет кровавой уже в сущности войны, И нет взрывов и обстрелов канонады, Ужасно воющих, неиздержанных стерен, Быть может, все от счастья будут рады. Словно войны и не было, и нет проблем. Весенний звон, будто хрустальный колокольчик, Звенит повсюду от приветливой весны. И небо будто бы голубенький платочек заменит может быть, вздохнут, что нет войны. Она-то есть, и все об этом знают. И боль существенно Порядком не ушла Досадно, очень жаль Что каждый раз Теряем Что смерть опять Кого-то унесла Лишь в интернете Только сообщения Бывают комментарии и Кто осуждает Свойственно решение Зачем все это И пожаловали мы но тот народ, он не виновен в этом. Другим винить без времени нельзя. Нельзя, друзья, спешить с таким ответом, Где ложь затмила людям все глаза. Ах, как мне хочется, друзья, взять за основу, Когда в СССР жилось лучше всего, были дружны. Когда-то все народы, вот где основа, Возвратить бы все еще богаче от насилия. Мир никогда не будет желаний победить, Другого и убить. Весенним утром доброта пускай разбудет, Прибудет светлое, что нужно просто жить. Мечты мои, чтобы закончились войны, Мольба моя о тех, как, прочим обо всех И миру мир пусть все живут спокойно Беда не в радость, и она не для утех Мне очень жаль, кто из русей не понимает Слова мои не чужды никогда И комментарии плохие только ранее Из-за того, что где-то есть сейчас война но нужно верить в завтрашнее время. Замолкнут канонады, и это все пройдет. Мы все хотим, чтобы закончилось скорее. Все будет хорошо, и пусть хранит всех Бог. Спасибо вам большое, друзья, что выслушали, прослушали, внимание уделили. вот. Я вас всех ценю, люблю, уважаю. Ну что скажу, дай Бог, чтобы все было хорошо. С вами был Алексей Доктор Пока-пока.